А санкции, которые вводятся все больше и больше против России, как они влияют на сельское хозяйство? Сказываются ли они, технологии прекращают поступать? В общем, выигрывает сельское хозяйство или проигрывает от этого? Слушай, в одном вопросе сразу три ошибки. Первое. Никакие санкции против России не вводятся. Санкции вводятся против каких-то олигархов, каких-то чиновников вот, и против... Так сказать, технологии двойного назначения, чтобы что-то не продавалось в России. Но если Россия технологически сильная держава, то зачем ей покупать что-то иностранное, когда она может сделать все сама? Ну или, по крайней мере, купить в Китае, если уж на то пошло. Потому что китайцы не так зависят от импорта из Европы и США, а на самом деле делают многое сами. — а, а? а трактора, Павел вот, которые мы вчера как раз покажем. Они не попадают ни под какие санкции, вообще. Вот. И семена не выпадают под санкции. Это не продукция двойного назначения. Вот. И поэтому мы этих санкций не видим. Другое дело, что в нашей стране введены так сказать, ограничительные меры, которые, по сути, являются санкциями только против своего населения. Это элементарно. Ты же, например, можешь понимать, что чем больше товара на рынке, тем ниже цена. Согласен с этим? Ну да. Ну, если взяли, отрезали весь импорт и сказали, нет, вы не ввозите, значит, вот это, вот это, вот это, вот это, значит, причем мы сами, то в результате цена что должна подняться. Она не может, не должна подниматься только в том случае, если одновременно с введением вот этих ограничительных мер сразу же даются инвестиции в сельское хозяйство и становится выгодно производить продукцию. Вот тогда санкции не влияют ни на что. А потом вот я вспоминаю, а что такое санкции? Вот, например, вывозить продукты, питания в Россию нельзя. Мы так решили. А вот радиоактивные отходы, оказывается, из Германии вывозить можно. Логика-то в чем? Если это потенциальный враг, выводите санкции, ну и пускай они там сидят со своими ядерными отходами. Что ж вы везете сюда всякую гадость, а продукцию вводить, ввозить сюда нельзя. Вот сыр нельзя, молоко нельзя, а... А, вот этот, радиоактивные хвосты, пожалуйста, сколько хотите. И поэтому тут несколько другая история, на мой взгляд. Но дело не в санкциях, дело в том, что главное, чтобы мы сами производили большое количество качественной натуральной продукции, любой, ну или там новые технологии. Поэтому мы когда-то пахали только на своих докторах. И их было огромное количество, больше 600 тысяч докторов было. А сейчас осталось 125. И, к сожалению, если уж ты начинаешь выбирать диктора, ты выбираешь импортный трактор, потому что в России многие виды тракторов, типы тракторов не производит вообще. А вот, и поэтому ну, у нас, меня сейчас спрашивают, а что у вас нет трактора из Кировского завода? Я говорю, да, посмотрите на него. Он, конечно, огромный, но, но у нас на полях он не развернется. И он не пропашной трактор, его нельзя загнать а, в междуряде а, в овощную, скажем так, или в земляничную грядку. Это невозможно сделать. Ну, мы вынуждены покупать то, что ну, скажем, так есть на рынке, а это преимущественно импорт. А специальную технику вообще никто в России не производит. Найти там, российский опрыскиватель, российскую например, машину для измельчения и внесения соломы, вообще невозможно. Поэтому мы видели это все на техосмотре. Но подавляющее большинство техники — это импорт. Да. Ну, правда, и вы тоже, когда покупаете автомобиль, что-то, если вы себя уважаете, у вас есть деньги, вы не купите «Жигули». Вы начнете покупать какую-нибудь «Тойоту», какой-нибудь там, не знаю, «Мерседес». Но она дешевле ну, оказывается в эксплуатации. Ну, да, да. Или какой-нибудь, ну, какой конец, «Опель» или что-то там еще. Вот. Это, ну, это вопрос цены-качества и ваших экономических возможностей. А, зрители пишут о том, что удивительная... Явление этого вот совхоз имени Ленина, и он со своими социалистическими принципами ну, как бы ярко очень отличается на фоне происходящего в стране. С вашей точки зрения, Павел Николаевич, вот эта идеология и эта практика она способна конкурировать в рыночных отношениях. Как бы она может выиграть, или вот невозможно это в этой системе. Ну, я бы сказал, она, конечно, не конкурентная, но в то же время. Подождите. Социалистическая система не только конкурентоспособная, и она обыгрывает капиталистическую. Это пример Китая. Там социалистическая система хозяйствования. Советский Союз выиграл гонку вооружений, ядерную гонку, выиграл гонку у Запада в космосе. Он все выиграл. А какую же проиграл? Почему распался? А, К сожалению, в виде предательства, То есть, ну, знаешь, как, в любом случае, любой организм должен перестраиваться в новых реалиях, и вот тут случилась такая вещь, и я считаю, что это действительно было элемент предательства, и кстати совхоз имени Ленин тоже, вот если бы не предательство моих бывших родственников, то мы бы тоже сейчас не находились в таком положении, но и то мы держимся же, все пока нормально. И поэтому только предательство можно разрушить. Только кто-то из великих людей сказал, что Россию можно разрушить только изнутри. Вот и все. И я считаю, что сейчас тоже предательство. Потому что это псевдопатриоты, которые там э, с флагами Единой России бегают по Госдуме. -то. Они же на самом деле э, показали, как они колхоз Горького уничтожили. Колхоз Владимира Ильича. Как другие хозяйства Московской области уничтожили. Они до сих пор, э, да, они члены «Единой России», да, они депутаты, да, они там во власти. Но они же уничтожили все. И оценку этому, к сожалению, власть не дает. Ну, потому что она сама такая. Поэтому мы выиграть... Вот сейчас взять наше производство. Да, несмотря на то, что вокруг капитализм, причем даже не, не а какая-то крипотократия, власть воров такая. Но Несмотря на это, мы же держимся. И находим возможности, и, несмотря на это тяжелое время и там благоустройство поселка проводить и пенсионеров поддерживать и зарплату повышать и покупать новую технику. Вот. Ну, потому что у нас такая система хозяйства. Вот. А эти ребята, которые вот, наши оппоненты, так назыв... они сейчас называют себя главные акционеры, ну посмотрите, какое у них производство. Производство молока уменьшено. Количество земли, которую они используют, половина той, которая у них есть. Из 20 тысяч гектаров они используют только 10. Понавешали пизде плакатов. Земля если, конечно, у нас работает. Где же она у вас работает? Вы же показывали видео, как она у них там работает. Это позор. Если бы у нас тут хоть что-то так работало, нас бы давно сожрали бы уже Половину заброшенной земли, а с другой половины они ничего не получают. Еще вот эта вот фраза, когда мы такие инвесторы, да вы покажите у себя, как что-то сделать. С 20 тысяч гектар они получают продукции меньше, чем мы с 2 тысяч гектар. Это о чем там говорить? Там ну, еще написано ⁇ Дорогой козий сыр ⁇ это и вклад в здоровье наций. Ну, слушай, а. они там что только не написали, что они газеты, закладывают какие-то а, традиции. традиции сыроварения. Как будто до них в России, в СССР сыр никто не варил. Ну, смешные, глупые, еще и с ошибками пишут. Не об этом речь. А мы о другом. О том, что да, действительно... Во всем мире, без исключения, в любой отрасли социалистическое хозяйство показывает гораздо лучшие результаты. Посмотрите на данные, кстати, по ковиду. Сколько во Вьетнаме, в Китае умерло на, на там, допустим, на 100 тысяч населения, и сколько умерло у нас, и сколько умерло в Европе. Вот вам приоритеты китайской и вьетнамской медицины, которые построены по советским принципам. Я уверен, что если бы сейчас был Советский Союз... Мы с этим ковидом бы не так бы носились, и совершенно другая была бы история. А вот. Да и все, все без исключения. Образование, культура, да все. Технологии. Мы везде были первыми. Ну или в первой там тройке. Павел Николаевич, а как вы относитесь к новому запрету ездить в Турцию? Вот сейчас запретили рейсы. Это, опять же, такой ответ на ковид, чтобы наши не заразились. Ну, Во-первых, ограничения в любом случае вели любые страны. просто в другом, насколько они, как бы это сказать, действенны. Поэтому, да, Европа, другие страны ограничили все. Турки открылись, потом, видишь, у них там произошла эта вторая волна или там на третья. Для них я не знаю. Другое дело, что мы обычно в Турцию коллективом выезжали на празднование 100-летия, 105-летия собирались, вот 95 лет ездили. Почему это было так. Собирались все, у кого есть загранпаспорта, там слава богу, вис никаких не нужно. И, значит, после празднования ночью или там рано утром садился весь самолет, 180 человек летало последний раз. Естественно, оплачивал совхоз и улетали. И там в лучшем отеле Турции. Все вместе? Да. Ну там, кто хотел, брал семью, кто не хотел, один летел, там с друзьями. Вот. И все улетали, там пять дней жили. Значит, и, как это праздновали юбилей совхоза. Значит, поэтому следующий юбилей у нас года через два будет. Вот. К тому времени, я надеюсь, Турцию откроют. Мы снимем лучший отель, и мы опять полетим туда. Ну, причем, знаешь, как директор не летает. Знаешь, почему? Коллективу не очень удобно, когда директор вместе с ними там, празднует. Смущает. Там же all Клюзе все включено. Значит, и сказали, знаете, директор, вы лучше здесь посидите на хозяйстве, а мы полетим. Директор остается на работе, а они все летят. И это правильно. Вот. Ну, а так, конечно, если брать цена-качество, то, конечно, пока в России, неважно где, там, в Краснодаре, в Крыму, не построили такую систему, которая могла бы конкурировать с турецкими отелями. А если и построили, то цена гораздо выше, чем в Турции. И это не совсем понятно для меня. Ну, так же, как сейчас вот мы обсуждали, не совсем понятно, почему курс доллара или там, евро еще не так сильно прыгает а цена на все поднялась на 20-40%. Причем это все, многое делается у нас. На металл, который мы используем для строительства, на гранулят, который мы используем для выдува бутылок, для, ну, в общем на все, без исключения. Вот. И что дальше будет происходить непонятно, но себестоимость продукции растет неимоверно. Ну, это видно и по удобрениям, по солярке, по средствам защиты растений, по всем, по всем составляющим нашей себестоимости. И плюс к этому, из-за того, что продукция в магазинах растет в цене, говорит, а ты вынужден для того, чтобы люди, ну, скажем так, их доход не уменьшился, повышать заработную плату. В прошлом году мы повысили зарплату на 20%, и в этом году придется предложить то же самое, потому что за этой галопирующей инфляцией это неправда, что у нас 3-4%, мы это видим, что это абсолютная ложь. Вот. Нужно повышать заработную плату, вот мы сейчас будем этим заниматься